В России не так много людей, которые способны открыть прибыльные медицинские центры, знакомы со всеми подводными камнями. Поэтому я решила собрать экспертов на медицинском рынке, и Надежда Федулова стала первым таким экспертом. Она открывала несколько медицинских центров, помогала в антикризисном управлении, налаживала бизнес-процессы. Что немаловажно, она имеет и медицинское образование, и бизнес-образование степени MBA. Поэтому мы объединили наши усилия и открыли агентство медицинского консалтинга DESERTS по имени моей основной компании «Зерц» и Надежда стала его основным руководителем. Когда мы создали агентство «Дезерц», мы собрали экспертов по открытию и управлению клиниками. Агентство медицинского консалтинга DESERTS это первое агентство полного цикла. В нем более 20 экспертов. Это управленцы, маркетологи, экономисты, дизайнеры. Это те люди, которые имеют опыт в рынке медицинских услуг. При необходимости мы собираем дополнительных экспертов, собираем независимую оценку, собираем независимое мнение. Агентство медицинского консалтинга – это своеобразное бюро экспертов в разных областях для открытия и управления клиниками. Этот YouTube-канал – это следующий логичный шаг в развитии нашего агентства. Ведь по отчетам Touch за 2016 год, видеомаркетинг наряду с контекстной рекламой и автоматизацией стал главным трендом медицинского маркетинга. На нашем канале мы готовы поделиться нашим опытом. Пожалуйста, подписывайтесь и смотрите новые ролики. Мы помогаем собственнику открыть клинику и сэкономить его средства. Обычно наша команда заменяет целый проектный офис собственника. Мы работаем по этапам, оплату собственник производит по результатам каждого этапа. Таким образом, мы э, уменьшаем риски потери инвесторам своих денежных средств. Например, инвестор решил открыть клинику, открывает проектный офис, набирает команду, а через год строительство остановлено, собственник принимает другое решение – остановить вообще работу по открытию клиники. Какие финансовые и эмоциональные потери у собственника нужно распускать в команду? Наше агентство помогает своей командной комплексной работой избежать этих потерь. Конечно, мы расскажем о том, как мотивировать персонал в клинике, какие риски вас могут ожидать. Подписывайтесь на наш канал YouTube, и мы расскажем вам, как заработать денег в вашей клинике. Желаем вам успешного медицинского бизнеса без осложнений. Подписывайтесь на наш канал YouTube и получайте массу полезной информации по открытию, управлению и продвижению своих клиник.